Религиозная организация свидетелей Иеговы» окончательно запрещена в России как экстремистская точка в истории ее существования. В нашей стране 17 июля поставила апелляционная коллегия Верховного Суда. Ликвидированы также 395 региональных отделений организации, а ее имущество обречено в доход государства. Уникальный факт для правоприменительной практики в Российской Федерации, так как запрещены все организации свидетелей ГОВА по всей стране на основании принципа единства вероучения. До сих пор такого случая в России не было вообще. То есть у нас вообще-то как бы обычно запрещается каждая зарегистрированная организация местная или централизованная отдельно. В апреле в Верховном суде России начался процесс по делу о признании экстремистской религиозной организации «Свидетелей Иеговы» и ликвидации всех ее структур в России. Инициатором процесса выступило Министерство юстиции России, которое обвиняло организацию в осуществлении экстремистской деятельности. На данный момент мы можем сказать, что «Свидетели Иеговы» запрещены, так как были выявлены факты нарушения имя акций антиэкстремистского закона. То есть речь идет о распространении запрещенной к обороту и внесенной в специальный перечень литературы. Невзирая на факты решения суда и многократные предупреждения, свидетели Игов продолжали распространяться в книге. И в определенный момент их э, представили запрету на территорию всей страны. Свидетели Иеговы не первая религиозная организация, законной деятельности которая оспаривает Минюст. 23 ноября 2015 года Мосгорсуд рассмотрел иск данного Министерства о ликвидации Саентологической церкви Москвы и признал организацию, не федеральному законодательству все религиозные организации действуют согласно законодательству до факта осуществления противоправной деятельности. В случае, если это вопрос религиозного характера, тогда может быть подвергнут запретом вся религиозная организация. Почти 80 прошных Левада-центров россиян поддерживают введенный в России запрет на организацию свидетелей ИГОВы, которую Верховный суд признал экстремисткой. Диана Шилова, Универньюс.